Всем привет дорогие друзья, в этом видео у нас на взводчике довольно таки интересная биржа, называется BIT а, Как говорится это у нас новый игрок на рынке Появилась, скажем так, относительно недавно, сейчас начинается, а, скажем так, продвижение И соответственно, вы как вы знаете, все биржи, потом их не токены Что делать? У нас делают огромные иксы, начинаются бешеные пампы, взлеты, там все, люди становятся богаче успешнее и с хорошим настроением. А, в общем, так, тут, короче, приложухи, понятно, что их можно скачать. Это одно. А, здесь есть хорошая, интересная замануха с мастер-боксом. Тоже очень классно. А, здесь также еще можно хорошие комиссионные. То есть, если вы торгуете либо не торгуете, пришли ваши друзья поторговали, вы тоже на это можете заработать хорошие комиссии. В принципе, ну перевод есть на... Ну, на русский язык на украинский язык не совсем конечно еще корректно но тем не менее есть он работает это хорошо я думаю в скором времени это все поправят а, также здесь потом и нефтишки marketplace типа того да а, в принципе очень простое управление в использовании никаких лишних заморочек нема все самые нужные инструменты все у нас здесь есть то есть спотовая торговля фьючерсы там а, а опционы и тому подобное соответственно вот еще прикольная тема с ежедневной наградой то есть за просто за то что вы зашли вам уже будут давать денежку а, так что очень очень приятно хоть и мелочь но типа а, зашел опыт тебе там 10 тоже упала <coughs> так ладно что у нас здесь по поводу коробочки как нам ее получить как на этой заманухе можно, в принципе, вдруг что-то и нормально выгадать. По коробке надо закинуть штуку. Просто вы ее кладете, даже можете не торговать. Положил и потом ее, говорится, вывел. И у вас уже появляется три билетика. Вы эти три билетика крутите. Все, у вас после этих трех билетиков может выпасть какой-то из призов. Либо там делать еще объемы торгов Точно так же получать эти билеты. То есть, Призы здесь есть интересные. Я уже три коробки открыл, потом я вам еще покажу. Получается, здесь и торговый купон, и iPhone, и другие токены будут. Мне выпало три раза по 300 сатоши. Я, конечно, блин, надо было это на видосе все показать, сделать. Может, где-то записи валяется, найду, покажу. Так, в общем, с этим у нас все хорошо, все понятно, да? нормально замануха если вам выпадет дорогой купончик либо выпадет айфончик не знаю какие шансы на то что это все будет выпадать но тем не менее это работает так кстати здесь конвертировать валюту точно также очень легко просто там раз два все готово нажал купил все полетели что мы говорил в плане торговли да есть такой шанс что сейчас она потелепается потелепается этот биточек я думаю может Сюда пойдет немножко, сдвинется, посмотрим по новостям. Ну, либо будет уже, как говорится, пробой, прострел у нас ближе к 30 будем двигаться. А, так, так что вот такие вот дела. завчера конечно, дал хорошо. А, хороший такой моментик получился, да, прям все росло. Я думаю, много очень кто обогатился в этом моменте. Так ну по торговле что? Максимально все просто. По рынку там поставили, поторговали туда-сюда. Все у нас с этим нормально. В общем, следите за новостями в Twitter. Здесь постоянно всякие аирдропы, гейвей происходят и тому подобное. Точно так же в Телеграме. Любой вопрос, который у вас там задается, вы либо вас беспокоит, можете написать туда и вам помогут. Ну, беспокоит в плане работы с биржей, не какой-нибудь другой. Так, ладно, с этим у нас все хорошо. Поэтому, ладно, ребятки, пишем комментарии, ставим лайки, залетайте по моей ссылочке, будем вместе трейдить. На этом завязываем. Всем удачи, всем профита, всем пока.